Небольшой комментарий по игре, если брать в целом. Это провальный первый тайм. Почему провалили? Ну, опять же, полностью пока что анализ не проделали. Но первое, что бросилось в глазах, это проигрыш единоборств. Очень много проиграли единоборств, плюс подборов мяча. Второй это компонент, это в том плане, что немножко не... Правильно перестраивались при игре в обороне, это то, что касается обороны. Дали создавать сопернику, дали небольшое свободное пространство. Плюс, наверное, очень низко сели наши центральные защитники. Нам все-таки надо было чуть выше встречать и создавать компактность. Ее, наверное, не хватило в этой игре. Еще что касается первого тайма какая-то, наверное, может быть небольшая, либо, может быть, перенастрой какой-то, может быть, ребят. То есть в первом тайме немножко не получилось, наверное, даже в плане каких-то эмоциональных моментов. Что что касается второго тайма, сделали корректировки, объяснили то есть ребятам, за счет чего можно попытаться выровнять игру и даже взять игру под свой контроль. В принципе, это было моментами во втором тайме. И, в принципе, создали моменты, которые должны были реализовать. К сожалению, не получилось. И что еще касается, например, каких-то отрицательных моментов касаемо второго тайма, это невынужденные ошибки плюс концентрация при быстрых э, атаках соперника, то есть Батте, мы знали, что готовили, что знаем, что очень много забивает голов и из перехода из обороны в атаку, вот это мы эти моменты иногда как бы не доигрывали, ну, плюс индивидуальные ошибки на своей половине поля тоже, которые приводили потом к опасным моментам в наших ворот, и плюс моменты, которые еще были, это стандартные положения, ну, с которых у нас, ну, Возле наших ворот опять же возникли опасные моменты. Тяжело сказать, как бы в любом случае как бы, встречались команды, которые находятся вверху турнирной таблицы. и Каждый хотел заработать три очка. Наверное, в стратегическом плане наверное, это наверное, лучше для шахтера.